Добрый день. Уважаемые коллеги, компания GV Group продолжает развивать новые инновационные технологические решения. Всем вам известен наш дилерский портал. Мы не останавливаемся на одном месте, мы постоянно развиваем свои новые решения. Одним из новых решений для проектировщиков является программа EquipCAD. Программа EquipCAD представляет собой оболочку вокруг графического ядра, которая позволяет проектировщикам быстро, удобно, и качественно работать с большим каталогом оборудования. Облегчает работу при его подборе, э, при составлении проекта. Самое главное, то, чтобы мы сумели интегрировать э, проектную работу с деньгами, со спецификацией. Только ресурсы Квипкат в настоящее время позволяет одномоментно создавать проект, отрисовать его, показать в 3D изображении и нажатием трех кнопок получить спецификацию с коммерческими ценами. И сейчас придумали еще одну штуку, прямо революция для проектировщиков. На связке нашего дилерского портала Equipment и программы QuickCat мы сумели создать ресурс, который назвали, условно, кабинет технолога-проектировщика. Что он позволяет? Он позволяет технологу-проектировщику получить доступ к дилерскому порталу, авторизоваться на нем и на специальной открытой площадке выкладывать свое портфолио и предлагать свои услуги по проектированию. Что получает проектировщик в этом случае? Во-первых, он получает доступ ко всем ресурсам компании, к огромной базе 3D-блоков, к сервису программы КрипКат, к возможности использовать почти 20 тысяч блоков, отрисованных в специальном формате. И самое главное, он может одномоментно отрисовать спецификацию и отправить его своим клиентам практически без всяких затруднений. Удачи вам, дорогие проектировщики! Мы все делаем для вас. Удачи вам, дилеры. Работайте с нами. Квипгрупп – это компания для вас.